Уже давным-давно на земле посетились духи и демоны и нечицы. Они образовали компанию Monsters Club, И собирались все нечицы. Однажды они надеялись на поселение, но люди не одобрили их, поэтому находятся люди и факторы. Наши герои разозлились, и напали на людей следующей ночи. В 10 веков люди начали строить что-то, а мы И даже начали считать, что мы с ними попали. Мы слышали уже небольшие. Как и началась наша история? История эволюции монстров. Мы теряем популярность и популяцию нашего вида. И что же мы будем делать? Хочу поговорить с тобой, Рейган. Ч ⁇ Да. Поймите же меня, я уже слишком старый. Давай посмотрим последнее видео на YouTube, где ты присутствовал. Да про меня уже игру сделают. Мы должны истреблять людей, чтобы вернуть свою популярность. Че, где мое плечо? Вы только посмотрите, какая ужасная ночь. Самар, давай проверим твой скринер. Ну ладно. А теперь ты. Вау, <связь> это было отвратительно. Давайте покажем людям, на что мы способны. Что? Хочу вас благодарить за сотрудничество со мной, ведь нам осталось убить всего одного человека. Босс, вы не показываете ни тем пальцем. Блин, телевизор слишком мал. Yeah, Я <свяк> норм. <свяк> Что тут произошло? Этот человек даже не крещенный. Хм... Ромни, святая вода. Какая. <avoxy dreams> Никогда не думал, что это скажу, но господи, помоги нам. А можно ли поглядеть на твое лицо? Окей. Okay. Это же блин! Хом-хом-хом! Как демон, демону ты не подскажешь мне дорогу? А за скупо печенье. Наш, наш, если нафиг сам на спину, да да придет за своего. Да будет воля твоей, как она сидит на земле бить. хлеб нашу насущную. Ай, бля! Мы гонялись за ним уже три года и наконец-то мы поймали на их. Законно? Вам тут еще долго придется торчать. Я уверен, вы знаете. Что... А что ты такой распученный? На всех видеокамерах я распучатель, на самом деле я реально распущен. Элло, ты не держишь автомат, не правы. Скажите спасибо, что мы еще выбрались оттуда. Кстати, хочу вам сообщить новость. Вы уволены! No! Да-да, знаю, вы мне больше не нужны. Какую же я ошибку свершу! Привет, голланд, просто отвечаю вам на его твое место. Зона 51. после в Нет, я там и продолжаем Я сейчас как раз, Это наша работа и никогда не Также заранее хочется сказать, добро пожаловать в Monsters